Я стою на коленях, молю, и от сердца слова мои льются. Пусть все те, кто ушел на войну, в дом родимый живыми вернутся. Пусть минует беда стороной тех, кто держит в руках автоматы. Возвращайтесь скорее домой, возвращайтесь живыми, солдаты. Возвращайтесь скорее к материал, возвращайтесь к женам и детям. Вас ждет дома. Родная семья, вас всегда дома любят и встретят. Возвращайтесь живыми с войны, сердце с трепетом бьется до дрожи. Возвращайтесь, России, сыны, помоги, молю тебя, Боже.